Всем привет, и по названию вы увидели, что у меня на восьмом уровне full второй ТХ, ну кроме заборов, но заборы никак не влияют на опыт, поэтому на восьмом уровне все-таки можно набрать full 2 ТХ. Вот доказательство. Получается эликсиры хранилища и золото хранилище третьего уровня. Я вообще вот так могу показать, вот эта надпись она уже все объясняет. Как бы смотрите, я могу еще сейчас один забор прокачать, и сейчас качну ратушу. Все отлично. И так и не повлиял никак. 295. Как было, так и осталось. Вот с эликсиром проблемы его некуда девать. Ну, я думаю, я решу эти проблемы. И как бы смотрите, вот как вы думаете, у меня нормальные по прочности базы. Как бы я тут все продумал. Башню лучницы, пушки с разных сторон забора поставил, чтобы противнику было сложнее бежать гигантами. Ну, и вот, получается, нетронутая. 250 кристаллов. Ну, хотя, на самом деле, я их чуть-чуть потратил. Деревья я буду убирать только в крайних случаях, если уже некуда вообще строить, и, и база некрасивая. И вот, в общем. Да, вот такая вот база. Через 3 часа, естественно, будет 3 ТХ. Я ее снова докачаю до фула. И, кстати, называется «Go к нам в клан». Я ее снова докачаю до фула и снова покажу вам видео. Всем удачи, всем пока.